привет коллекция сумок пенза ручка резинка сумчатый эксперт лучшая сумочка тренд сезона обзор магазина поступление новой коллекции сумочек города пенза фабрики Оливии. базовые цвета яркие спокойные летние кросс они же клач можно купить у нас в интернет-магазине посмотрев нас онлайн либо позвонив по телефону, можно сделать подборку по фото- и видеосвязи. Коллекция сумок во все времена. Наши дизайнеры стараются. Покажу красивые сумочки, новиночки. Ручка-резинка. На сегодняшний день это тренд сезона. носят их по-разному. Вот так. Ля-ля-ля-ля. Показала вчера Слава Птовичке вот такое действие. на как я такого нигде не видела. Носим вот так, носим вот так, да, и просто так. Кому как удобно. Кому-то нравится этот тренд, кому-то нет, но это актуально. Молодежи нравится, людям постарше, Но ну, настолько мы все разные, можно креативить, а можно и идти к обычной классике. Но факт тот, что выбор есть, и выбор всегда за нами, наши звездочки, это очень круто. Смотрите, как она выполнена внутри. Очень удобный широкий вход. Перегородка-сейфик. Ручка не снимается. Очень плотный подклад. На передней стенке кармашек на молнии, на задней дополнительный карман. Отсутствует, потому что есть сейфик. На задней стенке кармана тоже нет, но есть. Красивая стежка. Вот так выполнены бока, подвернутые, видите, как складочки. Вот такое донышко на передней стеночке логотипчик. Этот цвет нежной разбеленной пудры. Материал эко кожи очень приятный на ощупь. Есть длинная регулируемая ручка, которая цепляется вот сюда с обеих сторон. Эта моделька есть в трех цветах: пудра, вот такой разбеленный цвет, чуть-чуть потемнее между бежевым и пудровым, но очень красивый. Чуть-чуть добавлена э, нотка фиолетово-сиреневого, но это очень приятный цвет, лавандовый. Прям приятный. И Есть необыкновенно красивый зеленый. На видео он немножко ярче. По факту он более приглушенный, более спокойный. Честно скажу, он очень красивый. Материал здесь очень приятный на ощупь. И по этой модели смотрите, Выполнен немножко другой рисунок от строчки. Здесь полукруги. А здесь вот такая строгая треугольная отстрочка. Вот такие красивые у нас сумочки. Цена этой модели 1800 рублей. Размер оставлю под видео. Подписчикам канала скидка 10%. Подписывайтесь, комментируйте, говорите, пишите о том, что вам важно, о том, что вам нужно. Любителям более классических моделей есть вот такая сумочка. Есть такая вот светло-бежевая. Между серым-бежевым такой цвет. Мяточка, вот такая, например, мягкий материал. И есть вот такая лаванда. Так, внутри. Так, это ручка цепочка. Сейчас, внутри два отдела. Приверженцам классики есть более строгая модель вот такая. Ручка цепочка, она не съемная, но ремень регулируемый, ну можно отрегулировать по удобной для вас высоте. На задней стенке кармана нет, но есть красивая стежка. Цвет светло серый, он вот такой вот материал, немножко как чуть-чуть мяточка, но очень приятный на ощупь. Он очень мягкий, сейчас покажу, где нибудь где можно ощупнуть. вот прям мягкий, вот такой прям. Выполнен, достегивается легко на клепку Опа, прям вот так. Внутри два входа, два отделения. Они автономные. На задней стенке карман на молнии. А, а в другом отделении вот такой большой карман. Цена этой сумочки тоже 1800 рублей. Подписывайтесь, не забывайте. Потому что можете первому увидеть наше поступление. И еще такой момент. Если кому-то что-то нравится, пожалуйста, девочки, сразу пишите мне. Я буду бронировать, потому что сумки приходят. А так как мы торгуем оптом и в розницу, они продаются.